Плюс, я один из объектов. Я, Раунд начался. Не наверхами, не наверхами, не наверхами. Не наверхами, да, да, Раунд начался. Бомба взята. Бля, Да, Нет, три компании, кто. Открывай свой, не. я как Брайни, брайни, брайни, блядь, Арна, Арна хранит. Арна Как, звони, пин, пин, пин, пин, пин. Трудно резко-то. да Под кишкой, под кишкой, под кишкой. Под кишкой тролли, медик. Ебать. Под кишкой резко-то тролли. Упори, Вон, он вверх он вверх а, а раунд начался взяток сюда отсчет здесь отсчет вверх вверх вверх вверх вверх медик ай, папа. Арда, папа. Арда, папа. Арда, папа. Да, папа. Появил, Арка да медик, арка да медик. А? да медик. А? блин, помню. Мин, Леден вон. Ты слышишь? Ты как почему-то вообще. Бомба взята. Арка, арка, арка. верно? броня, броня, броня. Спина, спина, спина, спина бойцы, Бля, я, я, да. что, что, что, что, что, не ша! Но не фау, чо не, бейте, не хорошо, если, если, если, если, Раунд начался. Бомба взята. Ап, пешко, прокинь. Ап, квадрат, квадрат. Пешко, я. Да, прокинь, ты... Важный вариант. Я, Я квадрат, ты Бег, ты бегал, что? Да, да, ты Dikkat Dikkat Bu araştırma oldu Şişkan Animat edici Şişkan Buraya Buraya Kvadrat Kabana yapabilir Raund Начal Kvadrat M.B.M.B.R.M.B.R.M.B.R.M.B.R.M.B.R.M.B.R.M.B.R.M.B.R.M.B.R.M.B.R.M.B.R.M.B.R.M.B.R.M.B.R.M.R.M.B.R.M.B.R.M.R.M.B.R.M.R.M.B.R.M.R.M.B.R.M.R.M.R.M.R.M.R.M.R.M.R Синий датр. Синий датр. Синий датр. Синий датр. Синий датр. Синий датр. Haydi Yastığıma Yastığıma Yastığıma Yastığıma Hayır hayır Kalkı Yastığıma Yastığıma Opa Yastığıma Bronya Azat Haydi Aptığı Aptığı Buşatır?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 Если я пойду, желтый, желтый. Я слышу, что желтый додает. Вернав белый Ну, это воно сука, еблан Понятно? она, астон, раз Резает, желтый Еще ты, ты? желтый Желтый, желтый Кишковатый. Команда противника разбита Молодцы, не Защитите стратегические объекты Первый, первый, Вверх, Первый, первый. Первый, первый. Первый, первый. Первый, первый. Синие, синие, грымда. Синие, грымда. Синие, Наш ответ разбит. Мы проиграли. Спандер? Сиктор, хейтин сиин. Нега открыта фиги даетесь. За единицей. За единицей. Фиги дает <gülüyor> кенжоксер. Медик. Инженер. <как> Хойбат, сон. Рауна <ка> начался. <как> <как> Явно открытый ветер. А, все. Дайбо ауна. Я на книгу бегу. Я Я на Я на книгу бегу. Я на книгу бегу. Я на книгу Я Слышите, микро. Слышите, публикуем, публикуем. А побрание, где? Побрание, где? Кали. Побрание, где? Кали. Кали. Кали. Кали. Кали. Кали. Кали. Кали. Кали. Кали. Кали. Говоря сейф, товарищ, инженер. Медик Собираем наверх полез. Инженер наверх. вверх, 3. Медик. Бомба установлена. А, а Взорвите один из завец, Взорвите один из Tüpik, tüpik tüpik ne oldu? E, kladın, tüpik ne oldu? Tüpik ne oldu? Tüpik ne oldu? Tüpik e, iş mi var oğlum? Tüpik iş mi var oğlum? Tüpikten gri etmesin ki bizden Ar Arka da, arka da ayır Arka da ayır Komando против Nika Rastik Взорвите один из объектов противника. А ты наш пушить понял? Так, другие пицы, сань, а убитым наш? вверх-то видите этого мышцы перед. Верх-то 200 пальцев, 200 пышек. 200 пальцев, Бля, не пьйте, пьйте, пьйте. Хороший, да, пьйте, пьйте, пьйте. Все толстые. Девчонки, пьйте. Пьйте, пьйте. Пьйте, пьйте, пьйте. Пьйте, пьйте, а когда? А Ты обход, обход, обход, обход. не пожалуйста. Двойка, двойка, двойные ящики. Двойка. Мы уничтожили ответ Да, Победа за нами. да. Да, да. Да, да. Да, Эджиттер у нас, жодный. ж, синий, синий, синий, Найдите бомбу. Но у меня юлис, рак. Юлис, юлис, рак. Юлис, с вами... Можно с вами сыграть. Наш... Астрал, нет, сука, вот начинка у меня, мать. Конченик, уйдёшься. Чиньдя, боролись. Раунд выигран. Команда врага уничтожена. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Мало, подох, подох, то, он, не не